Hello, friends. We continue our playlist. Друзья мои, мы с вами продолжаем наш плейлист и разбираем следующие фразовые глаголы. Видите, мы решили с вами пойти дальше. Итак, видите, здесь уже фразы глаголы будут посложнее, но тем не менее. Действительно, они очень нужны. Эти фразы глаголы специально для вас отобрал. Итак, обсудить – это фразовый глагол. Talk over, talk our. Давай обсудим это. Это будет let's То есть можно сказать, если просто обсуждать с помощью Discuss, мы сами сказали бы let's discuss it или let's talk it over Let's talk it over Я хотел бы обсудить это Я хотел бы I'd like обсудить это to talk it over I'd like to talk it over Далее Разбирать. Разделять на части фразы глагол. Take apart. Take apart. Он разобрал этот велосипед. Он разобрал. He took. Этот велосипед. He took this bike apart. He took this bike apart. Or, he took apart this bike. Он разобрал эти часы. He took... По аналогии скажем. He took this watch apart. He took this watch apart. Вопрос. Какой противоположный по значению фразовый глагол? То есть, не разбирать, а собирать. То есть, дословно «класть вместе» – это фразовый глагол «put together». Put together. Например, «Он собрал эти часы». «Он собрал». Будет «he put». Можно так сказать по новой, как «там». То есть, в середине «что собрал?» «he put this watch». Together. He put this watch together. Или, например, он собрал этот велосипед. He put this bike together. He put this bike together. Next. Следующий фразовый глагол. Начинать. Нравится. Это фразовый глагол. Grow on очень часто используя, я сказал бы, хотя почему-то его редко проходят и изучают. Итак, и действительно очень полезно, мы можем сказать просто «мне понравилось это» — «I liked it», но можно сказать же, используя данные фразы глагол. «Мне начало нравиться это» — будет «it grew» — «it grew on me». «It grew on me». Например, «Этот канал начал нравиться мне». This channel, this channel, grew on me. Этот плейлист начал мне нравиться. Значит, по аналогии также говорим, this playlist, this playlist, this playlist, grew on me. И так далее. То есть, начало мне нравится, это grew on me. Далее, следующий фразовый глагол. Значит, заступаться за кого-либо, отстаивать что-либо. Это фраза глагол. Stand up for. Stand up for. Например, я буду отстаивать свои права. Я буду отстаивать... I'll stand up for... Свои права. My rights. I'll stand up for my rights. Например, я буду защищать себя. То есть Stand up for... То есть, в принципе, тоже, значит, defend, защищать, я буду защищать себя. Итак, I'll stand up, I'll stand up for myself, I'll stand up for myself. Talk over, let's talk it over, I'd like to talk it over. Take apart, he took this bike apart, he took this watch apart. Put together. He put this watch together. He put this bike together. Grow on. It grew on me. This channel grew on me. This playlist grew on me. Stand up for. I'll stand up for my rights. I'll stand up for myself. Но опять же здесь можно например, в контексте приводить примеры. Например. Мне это не понравилось в начале, но затем это начало мне нравиться. То есть, можно так сказать, смотрите, мне это не понравилось вначале. Что-то мы с вами скажем. I didn't like it. в начале. это можно сказать in the beginning или сперва. I didn't like it first. I didn't like it first. Но затем это начало мне нравиться. But then... But then it grew on me. На самом деле очень такая полезная фраза. Эти в контексте. I didn't like it first, but then it grew on me. Зачем мне это начало нравиться? Next, my friends. Регистрироваться. Можно сказать register. Или просто sign in. Sign in. Например, я зарегистрировался и пошел туда. Я зарегистрировался... I signed in. И пошел туда. And went there. I signed in and went there. Не забудь зарегистрироваться. Не забудь. Don't forget. Зарегистрироваться. To sign in. Don't forget. To sign in. Я уже зарегистрировался. Я уже. I've already зарегистрировался. Сарин. I've already. Сарин. Далее. Отмечаться при уходе. Отмечаться при уходе. Sign out. Sign out. Например, их просят отмечаться, когда они уходят. Их просят. They are или краткая форма they are asked, просят отмечаться to sign out, to sign out, когда они уходят. When they leave. They are asked to sign out when they leave. Не забудь отметиться при уходе. Не забудь. Don't forget. отметиться при уходе to sign out. Don't forget to sign out. Next. Записываться, поступать, например, на какой-то курс. Это фразовый глагол. Sign up. Очень часто используется sign up. Например, я решил записаться на этот курс. Я решил записаться. I decided to sign up на этот курс for this course I decided to sign up for this course Почему ты не записался на тот курс? Почему ты не записался? Why didn't you Why didn't you sign up? На тот курс for that course Why didn't you sign up? For that course. Далее. Позаботиться с чем-либо справиться. Фраза глагол. See to. see to. Я справлюсь с этим. I'll see, it. I'll see to it. Я справлюсь со всем в то время, как ты будешь там. Я справлюсь со всем... I'll see to everything. В то время, while, как ты будешь там. Видите, будущее время, но while дает ограничение, поэтому в то время, как ты будешь там, while you're there. While you're there. Или, например, в то время, как ты будешь отсутствовать. While you're away. While you're away. Еще один пример. Не волнуйся я справлюсь с этим не волнуйся Известная фраза don't worry don't worry я справлюсь с этим Подогрем, I'll see to it Don't worry I'll see to it I'll see to it So sign in I signed in and went there. Don't forget to sign in I' already signed in. Sign out. are asked to sign out when they leave. Don't forget to sign out. Sign up. I decided to sign up for this course. Why didn't you sign up for that course? See to. I'll see to it. I'll see to everything while you're there. I'll see to everything while you're away. Don't worry. I'll see to it. Next. Стирать. Это фразовый глагол сраб. Рабаут. Сотри это. Рабит out. out. Сотри это слово. Раб this word out. Раб this word out. Сотри эту букву. Раб this letter out. И так далее. About Тоже часто используется. Далее. Придираться. Вот я тоже общался с носителем языка. И он как раз употребил этот фразовый глагол. Он до сих пор в моей памяти. Это придираться. Фразовый глагол с помощью pick. Pick at. Pick at. Pick at. Придираться. Же Перестань придираться ко мне. Перестань. Это будет stop. Придираться ко мне. Pick at me. Stop picking at me. Там. Прекратить придираться к ней. Stop picking at her. И так далее. Она придирается к ней сейчас. She is picking. She's picking at her. Она придирается к ней сейчас. Тоже сейчас часто используется. She is picking at her. Next. Фразовый глагол предпочитать. Предпочитать что-то это opt for something. Предпочитать что-то делать. Opt to do something. Opt to do something. Например, я предпочитаю это. Would I opt for it. I opt for it. Я предпочитаю делать это. I opt to do it. I opt to do it. Например. Он предпочитает естественные науки. Он предпочитает... He opts for... Естественные науки. Natural sciences. He opts for natural sciences. Другими словами, he prefers natural sciences. Далее. Ухватиться за что-либо, например, за какую-то возможность или шанс. Фраза и глагол. Leap at. И вспоминаем формы как раз. Leap, leapt, leapt. Например, я ухватился за этот шанс. I leapt at this chance. I leapt at this chance. Я ухватился за эту возможность. I leapt at this opportunity. I leapt at this opportunity. Я бы ухватился за возможность работать там. Я бы ухватился за возможность. Это фраза. I'd leap at the opportunity. Работать там. To work there. I'd leap at the opportunity to work there. Нагревать. Heat up. Heat up. Нагревать, подогревать. Подогрей. Немного воды. Подогрей. Heat up. Немного воды. Сам water. Heat up some water. Подогрей немного супа. Heat up. Сам. Soup. Heat up some soup. Rub out. Rub it out. Rub these word out. Rub this letter out. Pick at. Stop picking at me. Stop picking at her. She's picking at her. Opt for something. Opt to do something. I opt for it. I opt to do it. He opts for natural sciences. Leap at. I leapt at this chance. I leapt at this opportunity. I'd leap at the opportunity to work there. Heat up. Heat up some water. Heat up some soup. Далее, следующая фраза глагол получать от кого-то. Известие. Вот мы сами знаем просто глагол слышать. Это глагол hear. Hear. А вот получать от кого-то здесь известие это hear from. Hear from. Помните как раз фразу я с нетерпением жду. вспомни эту фразу. Это будет I. Look forward. Значит получить известие от тебя. То есть мы используем глагол с инговой формой. Как раз получить известие будет to hearing from you. To hearing from you очень часто используется эту фразу. Можно например, добавить также «soon» – «скоро». «I look forward to hearing from you» or «I look forward to hearing from you soon». Далее, например, такой вопрос. «Ты слышал?» То есть здесь дословно получается «ты получал какие-либо известия». «Ты получал известия от него недавно?» «Вот недавно ты recently?» И также еще в последнее время lately. Вот ты получал какие-нибудь известия нем, от него, то есть ты слышал о нем. Это здесь опять же используется have you, have you heard, have you heard, значит, о нем, from him, recently. Значит, по умолчанию используем, опять же, с recently время present perfect. Иногда встречается с past simple, по умолчанию, с пользой present perfect, мы сами это говорили. Но здесь также можно употребить и в последнее время. То есть recently – это недавно, или в последнее время – это lately. То есть видите, lately – это обычный present perfect continuous, но здесь видите, here не употребляется, поэтому даже здесь present perfect. Have you heard from him recently? Have you heard from him lately? So, hear from. I look forward to hearing from you soon. Have you heard from, he from him recently? Have you heard from him lately? My friends, thank you very much.